Здравствуйте, меня зовут Лина, я приехала, хотелось бы сказать, из Солнечного Кишинева, но на данный момент Морозного Кишинева, и я буду читать лекцию «Научная литература». Почему эта лекция важная? Дело в том, что нам немножко повезло, мы родились в то время, когда информации много, у нас есть к ней свободный доступ, и, к сожалению, стало появляться много некачественной, откровенно лженаучной информации, и ее нужно проверять. Поэтому я и взялась прочитать эту лекцию. Начнем с того же, какая, какие виды научной литературы бывают. Первый вид — дидактический. Как пример, учебник математики за шестой класс. Суть этой литературы — это переход от простого к сложному. Если у нас есть учебник математики за шестой класс и есть учебник математики за седьмой класс, то во втором информация будет уже сложнее. Методические – это а, сжатые, концентрированные, зачастую а, переделанные для практического применения научные знания. Теоретические – это всякие теоретические материалы, монографии, а, труды ученых, исследования. Как же нам это все читать? А, да, виды чтения бывают разные. И самое первое, элементарное, это то, чему нас учат в школе. Это мы берем книгу, читаем, понимаем, она нам нравится, либо не нравится. Можем зашвырнуть, если не понравилось, куда-то далеко. Инспекционный. Это мы берем книгу, мы прочитали аннотацию, мы прочитали последние страницы. Мы можем открыть где-то страницы в середине, чтобы понять, хотим, мы, нравится нам язык, который там написан, чтобы какое сформировать, сформировать какое-то мнение о книге, не читая ее целиком. Аналитический. Это уже а, работа с текстом. Мы текст уже читаем глубоко, вникаем в суть. Если книга наша не библиотечная, делаем какие-то пометочки, сносочки, а, ставим себе какие-то галочки и замечания. И исследовательский — это уже работа сразу с несколькими источниками. Мы можем взять несколько книг, несколько источников, мы читаем их одновременно, сравниваем информацию. И опять же, если эта книга наша, мы смело делаем пометочки, если нужно, делаем конспекты, информацию анализируем. Внимание! Научпоп и научные статьи в интернете. Это как раз та литература, которую чаще всего мы с вами и выбираем, и читаем. Что же, что же с ней? Что же, как, как с ней быть? Начнем с того, что если мы можем прийти в книжный магазин или библиотеку, есть такая вероятность, что на полке с научно-популярной литературой мы увидим книгу «Тесла. Вампир, победивший Гитлера» ну, или «Сталина». По-моему, я видела оба варианта. Как же нам не нарваться на такую откровенную ерунду? Как отличить научную книгу от научной? Сначала, естественно, мы берем, смотрим на ее обложку. Если на обложке есть какие-то странные картинки, голова старца, картинка вообще похожа на какой-то комикс, и вообще нам кажется, что это, наверное, вообще фантастика, можно уже немножко задуматься. Но пометка. Автор не выбирает обложку, обложку выбирает издательство, поэтому все те пункты, которые перечислю, их нужно воспринимать в целом. Один, два они могут дать осечку. В названии есть такие слова: секретные, тайные, то, что от вас скрывали, тоже это уже нам подозрительно. Следующий слайд. Автор ну, имеет какие-то странные регалии. Вот именно вот эту вот картинку я взяла с презентации Александра Соколова, редактора научно-популярного а, портала anthropogenes.ru. Как мы видим, этот чудесный человек, которого нам не видно, он генерал-майор, граф, отаман отдел исследователей всяких явлений. Я даже не могу это выговорить на одном духу. А Легко проверить, кем является э, автор и э, существует ли эта академия. А если она существует, можно э, проверить, это академия, которая занимается наукой, или это какое-то сообщество, которое, да, есть сообщество, которое называет себя академиками и продают за деньги членство. Например, за, я не помню, сколько долларов можно стать э, членом э, академии, Нью-Йоркской академии, э, возможно, даже наук. Я вот уже не помню. А, так что в этом надо присмотреться. Следующий слайд, пожалуйста. Автор пишет книгу, а, при этом а, вне той области, в которой он а, специалист. А, на, да, надо а, сделать пометку, что если он, а, консуль... он любитель, и он консультировался со специалистами, то, возможно, в начале а, или в конце книги он напишет благодарности тем специалистам, которые прочитали а, Преподнесли к нему свою критику, и уже книга переработанная, специалисты ее видели, она могла увидеть свет. Если человек, не являясь специалистом, написал книгу, то два варианта — либо он гений, ну Такое тоже бывает. Либо уже он не специалист, он компетентен, и он пишет, скорее всего, не на фактах, а из головы. Яркий пример. Фоменко, являющийся математиком, написал, я не помню, сколько, большое количество книг про альтернативную историю. При этом с историками он не советуется. Ну, он математик, и он кажется, что он разбирается в истории. В книге вообще нет вообще никакой информации об авторе. То есть если автор какой-то заслуженный, заслуженный ученый, у него есть какие-то достижения, естественно, он на них похвастается. Все-таки люди больше реагируют на то, что у человека есть какие-то заслуги. Наверное, и в этой книге будет что-то интересное. Даже если автор очень скромный человек, и он решил ну, не упоминать о своих заслугах, то там красуется его имя, мы можем опять же в интернете посмотреть, что это за человек. Но если вообще никакой информации, ну, странноватенько, вы не находите? Берем книжечку, смотрим аннотацию. Если у нас в аннотации «в этой книге будет переворот науки», официальная наука, то, что скрывают ученые, и я вам расскажу, как это на самом деле. Ну, это, ну да, как-то так. Дальше, пожалуйста. Обращаем внимание на список литературы в конце. Сейчас у людей, занимающихся наукой, занимающихся исследованием, есть доступ к статьям, Зачастую, конечно, платный доступ, но он все-таки есть. И а, очень сложно написать книгу, а, которая а, основана только на одном исследовании. Сейчас а, можно проверить другие исследования, похожие, либо исследования, которые как пытались опровергнуть в эту теорию. Поэтому если нет вообще никакого списка литературы, даже нет списка на, на ссылки на собственные статьи в научных журналах, или же, например, есть ссылка на Википедию или какие-то новостные порталы, но тут уже вас хотят немножечко обмануть. Повторяю, вот эти все пункты по одному они в принципе могут дать осечку надо их в комплексе рассматривать переходим к статьям в интернете как же нам проверить их очень часто мы находим британские ученые открыли что блохи выживут в космосе я сейчас прямо из головы это придумала я... это нереально примерно наверное кто- то такое что-нибудь мог написать. Сначала проверяем, есть ли в статье ссылка на исследование, на публикацию в научном журнале. Если же даже ссылки нету, такое бывает, бывает те, кто перепечатывают, они могли взять информацию вообще с другого источника и просто полениться поставить ссылку на исследование. Лучше можно, следующий слайд, тут просто Google у меня нарисован, можно, можно поискать. Зачастую лучше искать сразу на английском языке. К сожалению, зачастую надо… Вот. А еще важный факт. Если написано «какие-то ученые» и нет подписи, имя, либо группа ученых такого-то э, института и нет ссылок, тогда точно надо искать в гугле, что же эта информация, так это или нет. Следующий пункт, он подойдет не только тем, кто хочет прочитать достоверную информацию, но и также, допустим, хочет, допустим, вы студент или преподаватель и хотите, у вас есть своя научная статья и вы хотите ее опубликовать, чтобы не нарваться на издание, которое возьмет с вас деньги за то, что оно у вас публикует и скажет, да, да, детка, я научный журнал, лучше всего его проверить. Включено ли издание в международную базу цитирования ВОЗ и Скопус. К сожалению, если у вас нет платной подписки, самостоятельно это сделать довольно проблематично, но уже в интернете можно найти прямо списочки журналы включенные. Вот, вот эти журналы вот и уже как-то вручную, или можно уже даже как-то попроще поискать журнал, есть ли он в этих списках. И... Можно следующий слайд. Я тут немножко изменился слайдик про Google. Академия Google чуть-чуть дешевле, потому что он тоже может проверить статью, если она в цитируемых журналах. И также очень удобная вещь, потому что она по ключевым словам может выдать исследования. Например, вас интересует, есть ли какие-то исследования про блохи, вбиваем блохи, оно будет искать, если такие, ну, правда, надо на, на латыни какое-то название. Я не биолог, я не знаю, как они там называются. Где же все-таки найти хорошую информацию? Сразу предупреждаю, здесь не, не все. Есть намного больше всяческих порталов, на которых можно зайти, заглянуть, посмотреть. Я думаю, у некоторых из вас есть любимые, которых здесь не будут в этом списке, так что простите. N плюс 1. Как они сами себя называют? Это научно-популярно-развлекательный портал. Чем они мне нравятся? У них всегда есть ссылки на исследования, на, с которого они новость пишут. Можно, пожалуйста, дальше. «Голая наука» — они не только интернет-издания, они также и печатные издания. Чем эти два портала мне нравятся? Как я уже сказала, они ставят ссылки. То есть можно всегда посмотреть, что же там было, если очень исследование заинтересовало. Дальше. «Арзамас». Интересный портал... В плане чего? Они не только выкладывают статьи, они еще выкладывают аудио- и видеолекции с реальными преподавателями российских вузов. И лекции, конечно, скорее гуманитарного характера, но гуманитарные науки тоже науки. Киберлининг это вообще библиотека научных журналов и статей, бесплатно, которые можно прочитать. Я боюсь, что я сейчас прочитаю по-румынски, поэтому я сейчас про себя по-английски. И library. Это официальный русский портал, позволяющий искать русские научные статьи. То есть заходите, там можно даже выбрать, по каким критериям вы хотите найти статью. Это уже англоязычный, это биологический и медицинский портал, на котором хранятся англоязычные медицинские и биологические статьи, тоже в бесплатном доступе. ScienceDirect ⁇ это поисковик, это англоязычный поисковик. Он ищет не только статьи, но и книги. Минус, он может выдать в поиске платные статьи, но плюс он пишет, сколько эта статья стоит. И вы, наверное, платные статьи, платные статьи. Что же это такое? А, к сожалению, большинство а, научных статей, они являются в платном доступе. Это решили не ученые, которые написали статью, а журнал, в котором они печатались. И когда мы платим деньги, эти деньги не идут ученому на развитие его деятельности, они идут в, скажем так, журналу. И появилось такое понятие, как научное пиратство. Есть еще порталы, на которых хранятся в бесплатном доступе статьи. Есть порталы, на которых хранятся статьи, которые, в принципе, платные, но вы можете их скачать бесплатно. Против этих порталов всячески борются. И чем же SkyHub, вот это их логотипчик, меня так привлекает? То, что это не собрание, где хранятся статьи, это целый скрипт, который, я не буду вдаваться в подробности, я не программист, кажется, с помощью нейросетей, скачивает эту статью э, из интернета. То есть они не хранят, они их воруют. Создала этот портал «Чудесная девушка с Казахстана». Создала она его, потому что, будучи студенткой, она бедная студентка, как бы все-таки мы не тут, особенно есть поговорка, бедный студент. Вот. А она не могла себе позволить а, платить за интересующие ее статьи. И а, вот ей в голову пришло вот такое чудесное а, решение. Ее вызывают периодически в Нью-Йорк в суд. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Иногда бывает, портал блокируют, но, насколько я знаю, у нее зарезервированы еще несколько доменных имен, так что она, если что, скачет. Доменная зона может меняться, но сам портал называется SkyHub. И вот такой маленький бонус. С чего же лучше читать литературу? Бумажный или же электронный носитель? В... В университете Иоганна Гутенберга в Германии, Mainz, это ведь в Германии, надеюсь, и, а, провели такое вот исследование. Разделили людей на две группы, более молодые, более пожилые и давали им читать а, такие и такие книги. А, как показала по, результат? Хоть а, испытуемым нравилось читать с бумажного носителя, им было более приятно на, воспри, на воспринимании информации. Это никак не отразилось. Информация в Воспринималась примерно одинаково, даже в группе, где были пожилые люди, информация с электронного носителя воспринималась быстрее. Это, конечно, возможно погрешность за счет того, что, возможно, дольше занимает время перелистнуть страницу, и также на электронном носителе можно отредактировать размер шрифта, так чтобы было удобнее читать. Но в принципе, хоть приятнее читать с бумаги, наш мозг воспринимает информацию одинаково обоих носителей. И последний слайд. Вопросики. Вопрос по поводу SkyHub. Есть ли кроме SkyHub еще какие-то подобные ресурсы, которые тоже... Вот... А, ресурсы есть. Я сейчас название сходу... вот Минут через пять, когда я уже войду, уйду в зал, я вспомню. Но вот сейчас я вспомнить не могу. Я только знаю, чем SkyHub отличается от других. Именно то, что другие ресурсы, они именно... Они хранят, то есть на них нужно вручную загружать эти статьи, эти исследования. А SkyHub у него какой-то волшебный скрипт, который это все как бы, сразу скачивает. То есть туда не загружают, оно самостоятельно скачивает. Нужно понимать, что это не сами ученые так решили, что их исследования должны быть платными. Был даже скандал, и я не могу <связать> сказать имена. Я, к сожалению, имена не записала и забыла. Когда. Журнал а, подал в суд на ученых, которые, опубликовавшись в журнале, потом свое же исследование а, опубликовали в соцсетях. То есть как бы как, как так? Все, ты опубликовался у нас, твое исследование тебе не принадлежит. То есть бывает такое, что а, некоторым ученым приходится платить за то, что они скачивают свою собственную статью с а, журналом. К сожалению, да, в современной науке есть вот такая небольшая печаль. Да. Корпус чтения. А, как можно а, нет, это идет именно то, как ты воспринимаешь, нет, то есть не как ты воспринимаешь текст, а именно как ты к нему относишься. Если я возьму книгу и буду просто читать художественную литературу, если там на какой-то момент, который я не очень поняла, но мне нравится сюжет, я же пойду дальше. Я не очень задумаюсь вот в этом кусочек текст, что я не поняла. Я пойду дальше, потому что меня увлекает сюжет. Мы открываем, мы прочитали название, мы прочитали, сколько было напечатано из изданий, мы читаем аннотацию. Если есть сзади, мы читаем про автора. Это нам информации уже может да, хватить, чтобы... Какое-то впечатление у книги у нас осталось, чтобы мы поняли, хотим мы ее прочитать или нам, нам, нам не нравится, мы возьмем другую. И когда мы открываем, допустим, первые страницы, мы начинаем читать, мы уже можем сделать какие-то выводы о тексте, налита ли там вода, вдруг там какая-то чушь, мы это можем понять. Более того, если это даже о художественной литературе, мы можем понять, нравится ли нам стиль повествования автора. Как бы для чтения, для восприятия именно художественной литературы это важно. А если это научная литература, мы можем уже какое-то впечатление о научности самого текста, то есть оставить какое-то впечатление. Аналитический, ой, извините, инспекционный — это именно как сказать так, просмотреть книгу на, на то, понравится она нам, и ли нам ее читать. А последние два, нужно понимать, что вот это вот уже относится чисто к научной литературе. Допустим, мы наткнулись на какой-то Термин, который мы не знаем, в этом случае нам лучше книгу отложить и посмотреть, что означает этот термин. Если, допустим, вся, вся структура, все предложение нам не очень понятно, нам, возможно, лучше все так же обратиться к другой литературе или к человеку, который нам может объяснить. Если, допустим, я не очень специалист, я еще учусь, но я уже читаю научную литературу. Вот. И если, допустим, говорить про исследовательский, я могу вам точно сказать, историки читают только так. Они берут несколько источников, они сравнивают, если говорить именно про прочтение, то есть когда они находят какой-то, допустим, литературный артефакт, и есть там какой-то описанный момент, и в другом литературном артефакте тоже есть описанный момент, они будут их читать одновременно, при этом сравнивая, там говорится об одном и том же, или, возможно, говорится о чем то разном. Вот. То есть это, я бы даже сказала бы, это не то, чему учатся, это то, как воспринимают литературу, как с ней работают. Настолько я понял, когда ученый подает публикацию, например, в обмене, если публикация платная, то либо он вообще не получает ничего с последующих продаж, либо получает максимальную часть, а часть получается самую дать. Да. То есть, по сути, тот э, интерфейский портал, Скайхаб, ну и другие, они не делают какого-то зла для самих ученых, которые… А, я бы сказала так. Я… я... Я, я читала интервью Александры, создательницы Скайхаба. Она столкнулась с тем, что не только она, как человеку, который нужно получить информацию, но и люди, которые как бы, написали эту статью, сталкиваются с тем, что им нужно заплатить за собственную статью. Вообще, в принципе, то, что мы не имеем открытого доступа к научным публикациям, нарушает наши, наши права. Когда люди говорят о правах, они обычно говорят о правах на самовыражение, религию, свободу выбора религии, но как-то они забывают, что у нас есть право доступа к научной информации. Это наше человеческое право, мы о нем почему-то забываем. И когда мы не можем бесплатно получить эту информацию, это нарушение наших прав. Можем сказать, что Александра бунтарь, который борется за наши с вами права. Сейчас на Западе даже многие ученые начинают просить своих коллег, многие институты начинают просить своих ученых, работающих в них, не публиковать свои исследования в платных изданиях. У них есть такое уже понятие, как Открытый, открытый доступ. А, возможно, через несколько лет, ну, и, ну я надеюсь, ну хотя бы в районе 5 лет, у нас у всех будет возможность бесплатно взять чужое исследование и прочитать, без того, чтобы платить за него от 30 и выше долларов. Да. Тут еще небольшое дополнение к этому вопросу. Сразу что я люблю научных трафик, да, у меня зарплаты стайкафа и так далее. Но на самом деле это функционирование абсолютно любого издательства, в том числе нужно нужны какие-то средства. Изначально предлагалось две такие модели, противоположные. Первая модель — это uh, OpenSR, то есть открытый доступ, когда ученые платят за свою публикацию, но она бесплатна для читателя. Второй вариант, когда ученые не платят при партнете в вам свою публикацию, и читатель вместо него платит, того, чтобы за эту публикацию. И так и так журнал получает деньги и как это функционирует. Но потом появились разные хитростные переключения, но сейчас самые большие издательства типа его и так далее имеют программу. Допустим, они говорят, не тратьте нас, если вы у нас опубликовались, напишите нам, мы отдадим ссылку, с которой сможете легально поделиться с коллегами, там, mm -hmm. с лабораторией, со студентами, с кем-то еще. То есть на самом деле есть еще много опций, и, наверное, вот эти отношения между издательствами и учеными, они какого-то глубокого переосмысления. Вот но сейчас происходит, и не, не все так стандартные шаблоны. Но вообще, конечно, самый универсальный способ получить статью, если, допустим, даже не в Сайхабе, где есть очень такие специфические журналы, которые которых у него все которые которых публикуются хорошие люди, вы можете просто написать на e-mail этому ученому, вы пришли в подаёвку без и вы ту же самую информацию. Мне надо было вот именно вот этот тоже лайфхак, а я неправильно бы произнесла слово, включить в презентацию. наверное, есть в там, где ученые обитают, как правило, у которых есть идеи, то есть там можно с ними связаться и попросить, и не я Ну, как бы у меня такой опыт был, я не вижу смысла не прессовать, я думаю, каждый год раз кто-то больше его прочитает и процедирует. What are you doing?